Уважаемые коллеги, Клубко, уважаемая Татьяна Юрьевна, Владимир Федорович, благодарю за возможность а, принять участие и выступить с докладом по теме новой в лекарственном лечении рака молочной железы по материалам а, симпозиума, который состоялся в декабре прошлого года в Сан-Антонио. Позвольте начать а, с результатов исследований, которые касались раннего рака молочной железы во-первых, конечно же, исследование kino 522, которое изучает, это первое рандомизированное клиническое исследование, которое изучает роль иммунотерапии при раннем трижнекотивном раке молочной железы, как в неодиуматном режиме, так и в адиуматном режиме. Напомню, что в исследовании включались пациенты высокого риска, то есть это вторая-третья стадии заболевания. Пациенты были рандомизированы в соотношении 2 к 1 и получали терапию либо пембролизумаб, либо плацебо. В комбинации обязательно с достаточно интенсивным а, режимом химиотерапии по схеме, а, 4 цикла по схеме карбоплатин поклитоксел, и далее а, пациентам назначался либо доксорубицин, либо эпирубицин, комбинация с цикла фосфамидом, также 4 цикла. А, после хирургического этапа лечения пациенты получали либо пембролизумаб, а, 9 циклов, либо плацебо. Суммарное лечение а, занимало приблизительно 12 месяцев. Ранее уже было сообщено об увеличении бессобытийной выживаемости при раннем трижденегативном раке молочной железы, и мы можем увидеть действительно преимущество э, чуть более 7% в отношении рисков 0,63. Также было сообщено об увеличении э, частоты полных патоморфологических регрессов. Э, в ходе симпозиума были сообщены данные э, по э, именно... Э, Соответственно, подгруппового анализа и а, анализа также чувствительного, для того, чтобы мы могли достоверно судить об эффективности назначения иммунотерапии у этой группы пациентов. А на основании этих данных по увеличению бессобытийной выживаемости, а также а, частоты полных патоморфозов, FDA одобрила пембролизума при раннем трижнегативном раке молочной железы высокого риска, и мы можем также увидеть а, данный, данную комбинацию при трижнегативном раке молочной железы а, при условии высокого риска. Соответственно, уже в рекомендациях NCCN. Соответственно, при подгрупповом анализе уже удалось выявить преимущество назначения пембразумаба во всех подгру... у всех подгру... пациентов, вне зависимости от статуса лимфатических узлов, от стадии заболевания, от минопаузального статуса и так далее. Вашему вниманию представляется интерактивное голосование. Как вы считаете, при, если мы представим, что соответственно, неодювантная терапия пембролизумабом и одювантная терапия стала стандартом лечения во всем мире? При условии достижения полного патоморфологического регресса после назначения неодювантного пембролизумаба, оптимальной тактикой в одювантном режиме является продолжить лечение пембролизумабом, или вы считаете, что можно завершить назначение пембролизумаба, или зависит от конкретной клинической ситуации? Идет голосование. Муковна, а вот включение третьего вопроса зависит от клинической ситуации. Оно с чем связано? Как вы думаете? Оно связано, как раз таки, я сейчас объясню. Все зависит. Результаты голосования еще не готовы? Ну, они еще пока а, голосование хорошо. идет, да. я Тогда... просто на затравку. Угу. Ну, на самом деле уже ранее также было сообщено о результатах по бессобытийной выживаемости в зависимости от достижения полного патоморфологического регресса, и мы можем увидеть, что соответственно при условии достижения полного патоморфоза разница не очень большая. А вот при условии отсутствия полного патоморфоза мы видим здесь, что как раз-таки различия достаточно значимое. Это те, пациенты, которые, это те пациенты, которые продолжали в одеванте назначалась пембролизумаб при условии недостижения да. а, по PCR, полного патоморфологического ответа? А, на самом деле по дизайну исследования все пациенты получали а, в одевантом режиме пембролизумаб, но а, по рекомендациям антисену мы также можем посмотреть, что на самом деле а, опция эта принимается действительно в каждой конкретной клинической ситуации. Необходимо оценивать риск то есть при достижении полного патоморфоза. Итак, согласно результатам голосования, 58% проголосовали за то, чтобы продолжить лечение пембролизумабом, и 16% проголосовали за то, чтобы завершить. 26% за, соответственно, зависит от клинической ситуации вы нам еще тогда еще раз покажите, что угу. вот именно при достижении а, полного патоморфологического ответа, это верхние кривые, да? Да. Что, что проводился а, в адюванте, пемпролизумаб, что не проводился. А, Разницы практически нет. Но, mm -hmm. тем не менее, повышается риск развития а, иммуноопосредованных а, Да. Да, конечно, Реакции, у, у да, как ранних, так и отсроченных нежелательных явлений. Поэтому... А суммарно сколько, сколько по времени проводился в рамках этого исследования? Для <съема> Получается 12 месяцев. Угу. Позвольте перейти к следующему исследованию, это ПЭЛОС, который изучал э, эффективность палбоциклиба в одевантном режиме при гормонопозитивном раннем раке молочной железы. Напомню, что пациенты были рандомизированы в соотношении 1 к одному и получали лечение либо пал, э, палбоциклиб в течение двух лет, затем гормонотерапию в течение 5 лет, либо лишь только гормонотерапию. И согласно уже финальным результатам, при медиане наблюдения 31 месяц удалось выявить Практически полное отсутствие выигрыша выживаемости без инвазивного заболевания, а также выживаемости без отдаленного метастазирования. Uh, у многих, конечно же, возникает вопрос, особенно в свете исследований и, e, uh, когда бемоциклип показал эффективность при раннем uh, гормонопозитивном раке молочной железы. Uh, возникает вопрос, почему uh, так сильно различается эффективность препаратов, несмотря на то, что число пациентов довольно схожее, uh, включено в исследование, проанализировано сведения о довольно схожем числе пациентов. Группы пациентов тоже достаточно похожие uh, есть, конечно же, все-таки различия между препаратами, и данный фактор тоже не стоит э, отвергать. Также, безусловно, ни у кого не вызывает сомнения различия в биологии опухоли. Мы помним, э, что, соответственно, э, объемоциклип э, применяется без перерыва. Э, палбоциклип с перерывом на неделю. Возможно, при ранней стадии заболевания, в отличие от метастатического процесса, нужно постоянное подавление клеточного цикла. Э, Вероятнее всего, все факторы вместе действительно повлияли на результаты этих исследований. Позвольте также представить результаты достаточно большого, крупного метаанализа четырех рандомизированных клинических исследований. На данном слайде представлены основные данные по этим а, клиническим исследованиям. А, цель их была сравнить эффективность ингибиторов ароматазы против а, тамоксифена в комбинации с авариальной супрессией у больных ранней раком молочной железы в преминопаузе. паузе и согласно результатам исследования удалось выявить, что ингибитор ароматазы плюс авариальной супрессии в течение 5 лет снижает риск рецидива раннего рака молочной железы на 21% у больных в премии на паузе. Однако мы можем увидеть, что по истечению уже 5 и далее лет преимущества отсутствуют. Также удалось выявить снижение риска отдаленного метастазирования на 17% и отсутствие снижения смертности от рака молочной железы. Как и следовало ожидать, частота переломов костей была выше в группе пациентов, которые получали ингибиторы ароматазы. И в связи с этим результатом, учитывая все-таки повышение выживаемости безрецидивной, а также выживаемости без отдаленного метастазирования, считаете ли вы, что необходимо назначение ингибиторов ароматазы и авариальной супрессии у пациентов при раннем раке молочной железы в преми всем пациентам или же при наличии факторов риска? А Голосование пока еще идет. Достаточно важные результаты. И да, там действительно была большая была зависимость от наличия или отсутствия факторов риска да, у больных. Да. Это конечно, это, это крайне важный момент, на который мы должны обращать внимание при планировании подходов к одевантным лечении. Голосование сейчас, наверное, уже... Завершилось практически. Благодарю за участие. 14 процентов проголосовали а, о том, что всем пациентам нам необходимо назначение а, соответственно ингибиторов ароматазы и вариальной супрессии в преминопаузе, и большинство, 86% проголосовали, соответственно, за вариант при наличии факторов риска у больных ранним раком молочной железы в паузе Действительно, также, следующие результаты также помогут нам ответить на данный вопрос. Софт и текст исследования. Напомню, что в этих исследованиях изучалась роль в исследовании софт пациенты были рандомизированы на три подгруппы. Получали либо только лишь тамоксифен в течение 5 лет, либо тамоксифен плюс овариальная супрессия, либо эксимистан плюс овариальная супрессия. В исследовании так сравнивались соответственно, две последние подгруппы. То есть тамоксифен плюс овариальная супрессия, эксимистан плюс также овариальная супрессия. При медиане наблюдения 13 и 12 лет удалось выявить следующее. При низком риске, то есть более 95% пациентов достигали 12-летней выживаемости, при назначении только лишь тамоксифена. Это были те пациенты с малым размером опухоли, при отсутствии поражения лимфатических узлов. Это были пациенты, как раз которым не проводилась химиотерапия. То есть такой категории пациентов достаточно назначения только лишь тамоксифена. В очередной раз а, данный результат подтверждает а, эти сведения. А, а вот в исследовании текст в группе высокого риска э, пациенты, которые получали ксемистан плюс реальную супрессию, было отмечено повышение 12-летней общей выживаемости на 3,3. А, а, то есть при наличии соответственно, факторов высокого риска а, необходим а, выбор более а, активной а, терапии. Позвольте перейти к результатам исследований по метастатическому раку молочной железы и разрешите начать с довольно интересного ретроспективного анализа, исследований МОНОЛИЗА 2,3,7, 3 в ходе которого, напомню, исследовалась эффективность рибоциклевой гормонотерапии при распространенном гормонопозитивном раке молочной железы. В ходе ретроспективного анализа целью были проанализированы сведения, соответственно, корреляции между истинным потипом рака молочной железы и общей выживаемостью а, при назначении а, гормона-таргетной терапии. А, соответственно, в исследовании были, а, а, использовался опухолевый материал, который мог быть либо из первичной опухоли, либо из метастатического очага. А, далее исследовался а, соответственно, материал а, подвергался а, генетическому анализу при помощи молекулярного профиля PM50. И что удалось выявить? В большинстве случаев, конечно же, был выявлен, были выявлены люминальные потипы. в 14, чуть больше, чем 14% случаев ХЕРТ-2 обогащенный и в 3% базально подобный. При уже соответственно анализе общей выживаемости удалось выявить увеличение общей выживаемости при люминальных потипах, а также при ХЕР-2-обогащенном и Единственная группа, которая не выигрывала от назначения гормоно-таргетной терапии, это соответственно, базально-подобный. Однако стоит относиться к этому результату с некоторой осторожностью, учитывая достаточно малую выборку пациентов с базально-подобным потипом. В действительности это исследование доказывает Предиктивную, прогностическую роль генетического профиля PM50, молекулярного профиля PM50 и также показывает, что все подтипы люминальные в равной степени выигрывают от назначения гормоно-таргетной терапии. А также позвольте представить результаты, обновленные результаты исследования кино 355 Помним, что э, в данном исследовании изучается эффективность пембролизумаба в комбинации с химиотерапией против только лишь э, химиотерапии в первой линии э, распространенного трехнегативного рака молочной железы. И согласно обновленным данным, уже удалось опять же подтвердить, э, что кат э, офф для назначения пембролизумаба является PDL-CPS-10 и выше. А при э, более низком показателе смысла от назначения иммунотерапии, к сожалению, нет никакого. Uh, позвольте также представить исследование НИМБАС, uh, тоже по изучению иммунотерапии при uh, метастатическом раке молочной железы. Uh, в этом исследовании изучалась роль двойной uh, иммунотерапии эпирамума плюс ниволума при uh, tmb uh, метастатическом раке молочной железы. Uh, соответственно, Ранее мы помним, что еще в 2020 году пембролизума был зарегистрирован для всех новообразований при условии выявления высокого ТМБ, и, соответственно, в это исследование включались пациенты с ТМБ 9 и выше. При условии подтверждения метастатического ХЕР-2 отрицательного рака молочной железы пациенты могли быть не получали никакого лечения, либо до трех линий терапии, и также им ранее не, использов... не применялась терапия ингибиторами контрольных точек. Пациенты получали, соответственно, Ниволумап плюс Ипилимумап до прогрессирования или неприносимой токсичности или до 24 месяцев. Удалось выявить частоту объективных ответов у чуть более чем 16% пациентов на фоне терапии Ипилимумап с Ниволумапом. Что интересно, при условии ТМБ 14 и выше частота объективных ответов достигала 60%. Однако, конечно, выборки не очень большие. Но действительно, это тоже очень интересное исследование, которое изучает именно ту подгруппу пациентов, которая наиболее может выиграть от назначения иммунотерапии при распространенном раке молочной железы. Также были сообщены сведения об увеличении медианы выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости при высоком ТМБ по сравнению с ТМБ менее чем 14 мутаций на мегабазу. А, позвольте также а, представить обновленные данные по снюдению и брайс 03. А, помним, что а, исследования сравнивают растусумаб-другстекан против трастосумаба и больных херд позитивным распространенным раком молочной железы. А, и, соответственно, в ходе симпозиума были сообщены обновленные данные по выживаемости без прогрессивной выживаемости при метастазах в головном мозге. Соответственно, при э, назначении трастозумаба дорогустыкана медиана выживаемости без прогрессирования достигала 15 месяцев, при назначении тростозумаба метанзина э, всего 3 месяца. Отношение рисков 0,25. Э, действительно впечатляющие э, и очень обнадеживающие результаты, особенно для этой сложной категории пациентов. Частота интеркринейального полного регресса достигала э, почти 28% э, против 3% в группе э, тростозумаба метанзина. Таким образом, позвольте перейти к заключению. Во-первых, пембролизумаб в неодевантном режиме является новым стандартным лечением раннего трижнегативного рака молочной железы высокого риска. Надеемся, что и в России скоро также будет зарегистрирована данная комбинация для пациентов в неодевантном режиме и в одевантном режиме. При благоприятном прогнозе возможно назначение только тамоксифенов, у больных гормонопозитивным ранним раком молочной железы. Соответственно, при условии наличия факторов неблагоприятного прогноза возможно рассмотрение назначения ингибиторов ароматазы и евреальной супрессии. В первой линии терапии распространенного трижды негативного рака молочной железы при условии pd педель 1 cps 10 и выше показано значение комбинации пембролизумаба и химиотерапии. Тростозумаб-дерукстакан значительно повышает выживаемость без прогрессирования и частоту интракраниального ответа при э, HER2-позитивном раке молочной железы с метастазами в головном мозге. Благодарю за внимание. А, и э, позвольте также вас, э, дискуссия продолжится в ходе... Форма Белой ночи», которая состоится с 27 июня по 3 июля. Позвольте также вас пригласить. И разрешите также вам представить протокол клинической апробации. Уважаемые коллеги, позвольте представить а, протокол а, клинической апробации, к, проведение которой планируется в ближайшее время в медицинкологии имени Петрова. А, название «Метод комбинированного лечения больных хердвапозитивным позитивным олигами, раком молочной железы». А, в, еще в прошлом году а, протокол был одобрен Министерством здравоохранения Российской Федерации, а, и на сайте медицинкологии вы также можете най найти протокол клинической апробации. А, в исследовании планируется включение пациентов с наличием от 1 до 5 отдаленных метастатических очагов, один из которых наиболее из которых до 5 см, э, имеет наибольший размер до 5 см в диаметре, возможность полной иллюминации всех очагов в результате одного или двух сеансов стереотоксической лучевой терапии. Также важным критерием включения в исследование является, конечно же, это безусловно пациенты больные HER2-позитивным метастатическим раком молочной железы, которые уже получали токсан и тростозумаб в предыдущей линии терапии, отсутствие в анамнезе применения ТДМ. ЭКОК-01, отсутствие мутаций в генах Берсия 1 и 2, и также возможно включение пациентов со стабильными метастазами в головном мозге. Безусловно, в исследовании также возможно включение пациентов с метастазами в других висцеральных органах и в костях. Соответственно, метод, состоит, метод заключается в, в применении а, трастозума боинтанзина через 24 часа после начала стереотоксической лучевой терапии. А, возможно, а, соответственно, а, применение а, одного сеанса стереотоксической лучевой терапии. А, далее а, зависит от а, локализации очага и а также а, введение трастозума боинтанзина а, планируется один раз в три недели суммарно до четырех циклов. А, спасибо за внимание.